Терес бортовым номером 001 парадный строй кораблей обходит верховный главнокомандующий. Первыми Владимир Путин приветствует моряков большого десантного корабля Минск. Здравствуйте, товарищи! Движением президентского катера по акватории Невы в самом центре Санкт-Петербурга наблюдают десятки тысяч гостей и жителей города. Владимир Путин поочередно обращается к экипажам всех кораблей, участвующих в главном военно-морском параде страны. Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура! После обхода всех кораблей катер Верховного главнокомандующего направляется к Адмиралтейской набережной. Владимир Путин обращается к участникам главного военно-морского парада страны. Сегодня многое делается для развития и обновления военно-морского флота. В строй вступают современные корабли, совершенствуются система боевой подготовки личного состава. Сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы. Вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством.